Всем доброго здоровья и мир вашему дому! Сегодня мы приехали на пасеку, сегодня день медогонки. Значит, Специально покажем, как этот процесс еще раз покажем То есть у нас уже до этого мы показывали, в прошлом году Покажем, как в этом году это происходит Это очень увлекательный процесс И сейчас мы тут приехали, а там рой ловит. Мы, пожалуй, быстренько оденемся этот интересный момент тоже постараемся зафиксировать чтобы нас тут не покусали, нам выдали вот такие сетки. Так что вперед, из песни. Пособие, наверное, да, вот в этот Вот этот вот угу, В угу. Этот такой вот кусок Должен ходить По центру где угу. Вот так вот угу. Угу. Там уже это Синие меда Мало осталось Закрываем Вот Самое главное на пасеке, чтобы пройти туда, например, пройти аккуратно, чтобы не привлекать к себе внимание. Потихоньку. Тянет, я так Снова. И обратно о, к ним. Опять настиг специальный. Забыл, как называется. Лорец. Мамочек. Сундучок. Сундучок. что тут происходит тут да. уже страшно а -а -а. он тоненьким слоем начинает срезать да вот даже не все захватывает такое лучше чисто видишь? Немножко Сработала машина плохо, видишь? Выдернула. Ух ты, вот. выдернула, ну ну ну ну Вот. Mm -hmm. По рамке хорошо, вот рамки особенно свежая. Новенькая рамка, нынешняя. Mm -hmm. Может быть, еще как бы не отрегулировано что-то, нет? Или... Не знаю. Да. А? Медленно она течет, да? В смысле, не медленно, а чтобы это просекается, может быть это шурудить надо, нет? Ведь... Нет, она мы сейчас прикроем, она, она протечет быстро забивается вот из-за этой машины больше мозга а -а, получается есть какой-то недостаток да, да? есть недостаток ну, классное то помещение того на гораздо мы ну, вот больше. не успеваем сделать но все равно он нынче запустится уже осталось Oh, oh, oh.